Сегодня лучшие строители с моего дискорд-сервера будут строить двери вторую часть Билл-борода. Я лучший строитель. <связывающие> я тоже. Прямо сейчас будет супер-мега-крутой салют. Пау! Пау, пау. пау! -пау! Это не я. <связывающие> а, я буду проверять ваши постройки каждые 30 минут, и через 2 часа вы должны будете уже закончить. 30 минут прошли. Короче, смотрим постройки. что-то там жуткое. Логово скрипчей. А, я кажется понял, что это будет. Ладно. Так, как бурс это подвал с пещерами, то я делаю пещеру. А Двери, это подвал, оказывается. Логово скричи, оно должно быть максимально мерзким. Какая-то жижа, я даже не знаю, что это. Это либо маленькие скричи, либо то, что от них осталось. Тут будет их король. Короче, все мне страшно, я пошел. Надо бежать. Где здесь вход? Он будет с лифта оттуда, так что вот здесь будет дальше продолжение. А, в коробках надо будет прятаться? Откуда у вас столько информации, когда даже у меня ее нет? Я не понимаю. Фантазия, а вот типа отсюда будет падать лифт, бах, мы и здесь пойдем и тут опять. Двери. О, а вот Янкинс, мне кажется, строит какого-то монстра. Это страж, он охраняет двери от игрока. А как а, а двери сами где будут? Я не понимаю, где вы этих стеж стражев, все это берете? Я бы сказал, фантазия. Паштет делает А60. Ну, я думаю, его имя много кто слышал. А60, это, типа, такой монстр, который типа как кражный, такой круче. Короче, это. Гусь, привет! Я строю только синий и оформление. Все. Это что за какашка? Не одобрение. Э, не бон. Ты его оскорбил. Ладно, не какашка. Синяя какашка. Ну, стрёмно вообще как-то выглядит. какие мерцает. Что-то очень кринжовое вообще. Кринж. Это тоже кринж. Это что че за червяк? Червяк, Федя, что вам не нравится. А. В дверях два, значит, будет червяк Федя. Учтем. Страшный червяк. Шешу, че? Пойдем к Агуше. Так, привет Это что у тебя здесь за беспорядок? Я решил сделать трейлер свой. А, все строят монстров двери, а ты такой трейлер доделай. Угу. Может бы его там где-нибудь смонтировал всякие обрезочки, мне бы скинул. Э -э нет, я. Ладно, так, давай посмотрим, что у тебя тут. но я не готов но... я уже понял Тут что все... не готова сейчас должна дверь открыться и мы и типа туда заходим тебе. да вот как создаются мультики вот такая стена за которой ничего нет мы в нее заходим ужасно но это были все постройки и мы вернемся снова через 30 минут всем пока прошли 30 минут и тебя чуть не взыбали гусь ты будешь первым. Ну надо. Надо. Это что за ладно. клетка? Это для них. Для кого? Для того, кто находится в красной команде. А, для тебя что я? Ну ладно, сиди. Я не понял. Не, не, для, для тебя, для тебя. А, -а, -а. в трейлере я видел то, что он просто лежал. И а -а -а. чили. Так это не официальный трейлер, тебя надули. А это. ладно, это похоже на разбитый лифт. Да ведь? Ты неправда. Это лифт. Разбитый. Понятно. Ты сказал разбитый лифт, а это лифт разбитый. Ай, Q 1000. Я согласен. Пока, Гуся. А тебя припомню. Так, у Гуся сломанный лифт, и у фал Портала тоже сломанный лифт. Он у меня скопировал. Нет, я он, я не... он впервые сделал. Э, ладно, это я... Так, вот сам сломанный лифт. Там какая-то лампа стоит. Или это монстр так. Лампа монстр. Потом он за нами будет бегать всю ночь. Жалко. А это что ты строишь? Там был типа канат какой-то. Какой канат? Был официальный трейлер от самого разработчика дверей. Там был этот, какая-то штука. А вы делаете какие-то разбитые лампы. Почему? Разбился. Ладно, мне не понять их. О, ты чё? Чё это было? Так, жмак сюда, и у него рука поднимается и опускается. О, это прикольно. А, я, кажется, понял, что это. Была фигура. Фигура там лежала, как говорил гусь. Короче, она превратилась в скелета фигуру. И потом будет за нами охотиться. Ладно, будет фигура. Ура, это не будет скелет Петя. Чё это? Ну, короче, красные палки закручены. Но это монстр. Краснопалочник, какой бывает. Так, как тут твой мультик, Агуша? У меня все норм. Можно посмотреть, а тут ты мне не дал а. посмотреть. -а, хоп, дверь открывается, ручка поворачивается, открывается дверь. открывается дверь. Да, и какой-то монстр Агуша за нами наблюдает. Ну, О, примерно так. О, стоп, а ватрушку куда делать? Стих <съех> этих, к сожалению, ватрушка в Мир обидно Можно еще 5 секунд, пожалуйста. Начинай только не, не с меня, окей? Okay? Так, начинаем с гуся. Семец! Я в сломанном лифте. То есть подгиб. Ну, практически. Вот теперь в нем. Да. Мы из него выходим. Здесь у нас фонарики. Ага, понятно. Уже нелогично уже можно тебе ноль поставить знаешь почему лифт падает в тот момент когда он падает этот монстр там где-то остается а ты сделал так что по типа, монстр здесь а, ну ладно без разницы проехали упал. он упал с нами ты что он спустился по лестнице а это чё что за это тумбочки связать, странные будет? такие поэтому а ну, зачем тумбочки которые включаются ладно дальше что у нас ковчики О... ага. и все да и все да а ведь у тебя только 30 Уходите. минут осталось вообще-то гусь тут монстр идет новый yeah. Это новый раз yeah. пришел всех пришел к фау-портал и здесь у нас о, тоже много чего да Да. Yeah. давай-ка посмотрим yeah. это это кто такой вообще Monster. Интересный. Ну да, интересно. Здесь у нас полусломанный лифт, с которым мы падаем сюда. И здесь тоже сломанный лифт. Ага, идем сюда. Здесь у нас сами двери и все, да? Дальше там будет дверь, будет монстр. Монстр? Да. Страшно, наверное. Тебе точно 30 минут хватит, чтобы это достроить. Я не знаю. Но уже выглядит довольно страшно. Похоже на огромные летающие ужи кетчуба. Папочки все расстроил. Ага. А зачем ты здесь фармилки поставил? А это я э, на блоке копил. Ты что, этим фармишься, что ли? Можно мульчик посмотреть опять? Да, смотри, да, да, смотри, да, смотри. Так, нажимаем на кнопку, открывается ручка, это мы уже видели. А, сейчас посмотрим. Мы заходим в дверь и попадаем куда-то в канализацию. О, тут монстра агуши бегает. У технические шоколадки. Так, Янкинс, Ты говорил, что ты сделаешь монстра фигуру. О, это так красиво. Хоп, руки поднимаются и рот открывает Это так прикольно. Ну вообще-то рот по-другому, конечно, у фигуры. Ну ладно. гуси памперс опять же, там. Как будто у гуся и фо одинаковая постройка. Один и тот же, же лифт, один и тот же монстр. В одно и то же время и в одно и то же место бежит. Все понятно. Ну, в смысле? Ты считал секунды, когда он побежит? Нет. Сейчас он побежит, заходи в люк или здесь будешь стоять. В какой люк? Ну, ну тут, видишь, ящик можно в них сесть. В ящик можно сесть. У тоже можно в ящик сесть. Ой, мне отконилось. Ой. А где фау-портал? Его съели? Я тут. А в смысле? Тебя почему не съели? А я отдыхаю. А -а -а, бах, меня съели. У тебя, знаешь, 30 минут осталось на босса твоего. Я не успею. Успеешь. Верь в себя. Успеешь, наверное. Как говорится, верь в себя, потому что я в тебя не верю, да? Да. да. Ладно, это были все постройки за эти 30 минут. И сейчас у вас остались последние 30 минут. И, короче, когда они выйдут, мы будем смотреть ваши постройки, оценивать их. и. А, кстати, это, ух, можешь забанить пампер. Окей. Okay. Я его кикнул. Он вернулся. Не, не кикай меня, чё, сейчас совсем, что ли? Ну, этот, вот, не мешай плачь. всем строить. Прошли 30 минут, но вообще-то прошел целый час, ну, ладно. И сейчас мы будем смотреть, оценивать. Агуша у нас построил такой, типа, свой трейлер ДУЦ 2. Как он сказал? Типа... Да, можешь нажимать и смотреть мой мультик. О, мультик в корабликах, прикольно. Да. Так, открывается ручка, а мы от... камера отодвигается, и открывается дверь, в которую мы заходим. Да. Понятно, давайте оценим эту постройку. Я поставлю 7. половиной из 60 набирает это, ну, этот, типа трейлер. Гусь! показывать что то там да. сделал. О, это сломанный лифт. Мы находимся в лифте, который упал в первой части дверей. Мы разбились, но мы выжили, потому что мы эти жгумчики. Так, здесь у нас какая-то э, фигура. Это брат фигуры. Брат Снеж. фигуры. Пойдемте сюда. Так, у -у -у. давайте открываем дверь. Бах. Монстр! Монстр. Тебе, Монстр! Монстр! Монстр бежит! Смотрите! У нас всех съела слишком быстро. Да? А я в шкафу сидел, мне хорошо А, да, можно было в шкафу сидеть Да, а монстр там да, застрял ты можешь... Это, а это всё, да? Так, Тут какая? монстр застрял, смотри Теперь его можно зажарить и съесть Посмеял что ли? Ну, да. Не надо. Здорово! Ух, а, он меня съел. Он зол. Мне не нравится эта постройка. У меня здесь есть хотя хотели. Че? Я ставлю 8. Мне спо... я ставлю 9. 10. А, короче, я ставлю 9. Агуши еще 8. Ты набрал 49 очков. Из 60. Ага. А помнишь те восемь очков? Те восемь очков, которые ты приписал, да? Да. Ну, еще, молодой. Пойдемте теперь к по порталу. Самое главное правило это включить Пвп. Там либо будет война, либо все взорвется, либо и то, и другое Может, вместе. Наверное. Воу, мы попали снова в какой-то сломанный лифт. Прикольно, да? Что делать? А, тут есть ящики. Давайте в них прятаться. в чем прикол? В чем? Просто в верхний ящик можно залезть. Я бессмертный, мне можно быть бессмертным. <гас> а, <гас> что за квадратный монстр? А, он блоки а, с <гас> <гас> Меня съел монстр! Все, я поставлю <гас> 10. <гас> Это первая постройка, которая тебя может съесть. Ну что, все, можно идти дальше. А как ты выжил, Фау-портал? Я создатель. Тут цветок, кстати. Какой цветок? вот цветок, реально цветок. Хотя больше на пшеницу похож. Так, я думаю, надо наверх забраться. Да, потому что там дуэль... там прыгай О. туда. Тут дуэль, что ли? Спасите меня! Безумность. Это замечательно. Ай. О, она за тобой идет уже. Где? Сзади. Беги, гусь, беги. Гусь. Уже беги. А, нет. нет. Мнус. Монстры реально кусаются. Аж теперь ставит 8. Я ставлю тоже. Даже Памперс мне десятку не поставил, а, поставил, а тут десятку поставил. С мне больше не друг. 53 очка, и ты, короче, на первом месте пока что. А, а что а? тут ну что-то спавнится, власть. нет, меня сразу куда-то выбросило Меня в зеленую команду не принимают, я в Что это? Смотрите, что это? Скелет. Это скелет Петя. Ай, он мне. по имени Петя. Чтобы Я его победить, ты... надо нажать на секретный рычаг. Или вот так. А, Можно? Можно? Я, нажал на... Я нажал на тортик. Торты всегда секретные, поэтому мы победили. Ещё, ещё. Круто. Во. А! А! Нет, не обратно. Ты его сломал Ну, он очень красивый, да, вообще? Детализация на высшем уровне Механизация да. на высшем уровне Вере вторая часть Я, ну, хотя, как монстр, как вариант Может быть, такой монстр, в принципе Круто, я ставлю 10 8. 52 очка, и он на втором месте Потому что фау не так просто обогнать да. Так, Паштет, что ты там сделал? Я у тебя просил построить А60 Легендарного этого, ну, монстра Вау О, реально страшно получилось Получилось. Посмотрите, какой красивый стиль, да? Реально а да? шестьдесят? ха, -ха. Я... Смотри, детализация красивая. Куда механизм? Просто катается. А, просто катается, да? Я тебя просил сделать что-то опасное, взрывутельная ну, в принципе, очень страшно, да? Давайте оценим. Я ставлю девяточку тогда. Девяточку. -10. 10 Нет, я сегодня ни одну десятку не поставил. Я ставлюсь. Я ставлю 10. А, так, стоп, ты Короче, я не паштет не победил. Okay. У него 58 очков. чем Теперь фау-портал сдвинулся на второе место. Yeah. Mm -hmm. И на этом эта битва строителей, короче, заканчивается. Вот прошлые битвы строителей. Спасибо за участие Паштету, Янкинсу, пау Порталу, Гусю, Памперсу, Патрушке, Агуше и всем пока. Да, и Ш... надо еще подписаться, потому что до 100 тысяч чуть-чуть осталось. Тут должен быть футаж взрыва. Бу.